доброго времени суток уважаемый подписчик зритель канала игорь черноусов этот ролик будет интересен тем кто активно использует вай фай подключается к интернету именно через беспроводное соединение. Какая типичная проблема возникает с Wi-Fi? Особенно если у вас офис из нескольких комнат, квартира какая-то большая, либо там дом громадный. В комнате, где стоит Wi-Fi роутер, уровень сигнала замечательный. То есть все устройства подключаются и работают с интернетом прекрасно. Но, например, в соседней комнате, особенно если у вас там какие-то железнобетонные стены, Уровень сигнала уже значительно ниже, и интернет, как говорят, начинает лагать. Какие-то устройства могут вообще не подключаться. Чем дальше, тем хуже. Причем бывают даже такие мистические варианты, вот в этом месте одной комнаты. Очень хорошо все работает, чуть подальше отошел, и как-то все куда-то исчезло, все пропало. Итак, что же делать, как добиться устойчивого интернет-соединения? В первую очередь можно принять такое радикальное решение – Соединить ваши компьютеры это сетевыми проводами. ну Что-то вот типа такого с джеком. Но прокладка проводов чаще всего делается во время ремонта. После ремонта тянуть что-то по комнате не совсем, конечно, хочется. Вид вот этих валяющихся на полу Проводов меня всегда раздражает. Ну и, конечно, если вы пользуетесь мобильным интернетом, либо там активно используете планшет, то эти устройства нельзя соединить по локальной сети через провод. Решение одно – это либо мы увеличиваем мощность сигнала, либо переходим на какую-то другую частоту работы вашего Wi-Fi роутера. Вот прежде чем покупать какое-то оборудование, настраивать его, я рекомендую проверить уровень вашего сигнала и какие еще Wi-Fi сети работают в одном диапазоне вместе с вашей сетью, То есть кто у вас, говоря по-русски, забивает. Для Android есть несколько приложений, которые вы можете установить и прямо на экране своего либо телефона либо планшета видеть уровень вашего сигнала в каком диапазоне он работает и можно ходить по комнатам и наблюдать как изменяется сигнал вот это очень шикарная такая диагностика понять в чем же проблема либо низкий уровень либо он просто тупо чем-то забивается вот как я улучшал уровень сигнала значит первое что я делал я покупал вот такую усилительную антенку я подключал ее вместо антенны на роутере и надеялся на то, что уровень сигнала у меня увеличится и соединение станет лучше. Никаких принципиальных изменений лично у меня не произошло. То есть лично для меня покупка вот этой антенны ну, была просто тупо тратой денег. Какое же решение помогло? Вот в первом офисе, где у нас очень старый был роутер, ему года 4 было, я подошел к решению проблемы глобально. То есть я купил роутер фирмы, который мне очень нравится. Я всегда стараюсь покупать именно их роутер. Это фирма Zuxel. И я купил вот именно этот роутер Extra 2 с четырьмя антенками. Вот если вы почитаете описание этого роутера, то у него прям указано, что основное, что он делает, это усиливает сигнал. И когда мы установили в офисе вот такой вот роутер, то все наши устройства начали стабильно подключаться к интернету во всех комнатах, где бы мы ни были. И все проблемы с Wi-Fi у нас решились просто на раз. Плюс у вот этого роутера очень большой диапазон частот. Ну и вот благодаря тому локатору, о котором я рассказывал, мы выбрали диапазон в котором другие сети вообще не работали, и мы там, в принципе, одни. Практически все устройства, которые подключаются по Wi-Fi, у нас достаточно новые, поэтому покойненько подключались на вот этой высокой частоте, там где-то ближе к 5000 мы выбрали, насколько я помню. И все стало прекрасно работать. Но Zuxel – это не дешевая фирма, за качество надо платить. Это решение… Мне обошлось 3600 рублей. В другом офисе я подошел, ну чуть-чуть по-другому, но ну, с моей точки зрения попроще, и, возможно, для кого-то это будет даже лучшее решение. Что я сделал? Ну то есть во втором офисе у нас стоит тоже зюксель, но с двумя антенками, то есть младшая модель. В принципе, сигнал достаточно хороший, все. В принципе достаточно стабильно работает но хотелось бы лучше опять же я походил с этим локатором и понял что есть куда улучшить. а что я сделал я купил точку доступа либо еще его там называют иногда повторитель wi-fi сигнала почему вот это решение мне очень понравилось почему я именно его выбрал во-первых вот эту точку доступа которую вы сейчас видите на экране ее не надо соединять никакими проводами с основным роут мне это прям вот как бальзам на душу ее нужно просто всунуть говоря по-русски в розетку в электрическую чтобы точка доступа стала работать что она делает эта точка создает свою беспроводную сеть ну например в той комнате где у вас очень слабый основной сигнал и все ваши устройства подключается именно вот к вай фай сети которая создает эта точка доступа уровень сигнала если у вас передатчик стоит вот тут в трех метрах от вас естественно практически максимальный. сама точка доступа подключается через настройки веб-интерфейса там они очень простые, я о них тоже сегодня скажу к вашему роутеру и вы выходите через свой же роутер в интернет. Вот такая очень хорошая схема мне она безумно понравилась все очень просто и значительно дешевле, то есть вот точка доступа у нас где-то стоит 1100-1200 рублей. Очень несложно настраивается. Когда вы покупаете такую точку доступа, вместе с ней у вас будет инструкция, книжечка. Но вот в этой книжечке будут написаны названия тех Wi-Fi сетей, которые ну, не соответствуют реально создаваемой именно купленной вами моделью. Вот так вот умно сказал. То есть для того, чтобы настроить купленную вами точку доступа, пожалуйста, не потеряете две самоклейки, которые будут лежать вот в коробке вместе с точкой доступа. Вот именно на этих самоклеечках будет написано название вашей Wi-Fi сети, которая создает купленная вами точка доступа и пароль к ней. То есть это заводские настройки, к которым всегда можно сброситься, если вы там что-то напутали или забыли. Настраивается точка доступа очень просто. Но из-за того, что в книжке написано одно, а на самом деле чуть-чуть другое, то возможно Возможно, у кого-то будут ну, затруднения. Поэтому я расскажу то есть, что нужно сделать. В первую очередь, у вас должен быть, естественно, работающий через интернет, через уже настроенный ваш Wi-Fi road. Значит, в комнате, где вы хотите увеличить мощность сигнала. Вы в любую электрическую розетку подключаете вот эту точку доступа. Значит, что происходит? Она начинает мигать. То есть на самом устройстве у меня вот она чуть по-другому выглядит. Один у меня индикатор, и он начинает мигать желтым цветом. Это говорит о том, что он начинает настраиваться, искать сеть. А Что нужно делать следующим шагом? Вот в инструкции написано, «Войдите в утилиту настройки беспроводной сети. Но, ну, то есть говоря проще, то есть вы нажимаете на значок в правом углу вашего рабочего стола и открывается список вот доступных Wi-Fi сетей. Вот вы ищете именно ту Wi-Fi сеть. С тем именем, которое написано у вас на этой самоклеечке. Вот самоклеечку лучше сразу на эту точку доступа приклеить, чтобы у вас заводские настройки всегда были сохранены. Вот вы ищете новую появившуюся, созданной этой точкой доступа, Wi-Fi-сеть. И подключаетесь к ней. Нажимаете «Подключиться». А ключ подключения или пароль, опять же, у вас написан на самоклеечке. Вводите этот ключ. И подключаете свой компьютер, через который вы будете настраивать, к сети, которая создана этой точкой доступа. Вот в этот момент произойдет что? Произойдет отключение вашего компьютера от интернета. Потому что сама еще точка доступа она создала Wi-Fi-сеть, но она еще не имеет выхода в интернет. Вся настройка заключается в том, что вы подключаете свою точку доступа к вашей Wi-Fi сети. Сейчас ваш компьютер соединен с вашей точкой доступа через Wi-Fi. Вот если бы у нее был какой-нибудь проводочек по локальной сети, то можно было бы, наверное, соединять проводком, там, вводить ее адрес и переходить в веб-интерфейс, настраивать Значит, соединение установлено. Дальше мы входим в веб-интерфейс. Вот адрес веб-интерфейса, опять же, будет у вас написан на самоклейке. Вот в книжке там общие названия для всей этой серии, а вот на ваши наклеечки будет именно адрес веб-интерфейса именно купленной вами модели вбиваете этот адрес в адресной строке браузера и открывается веб-интерфейс точки доступа настройки. чаще всего пароль от веб-интерфейса пустой, но он опять же указан на этой самоклеечке и как только вы первый раз подключаетесь к веб-интерфейсу, ну, практически сразу у вас запускается мастер настроек вся настройка сводится к одному мастер ищет те Wi-Fi сети, которые у вас доступны. То есть появляется список, ну почти вот такой же, да, как в утилите. Вы выбираете ваш Wi-Fi, за который вы платите, либо соседский, если он вам дал пароль. Нажимаете «Подключиться», точно так же вводите пароль от вашего Wi-Fi со слабым сигналом, а точка доступа устанавливает с ним соединение. И как только соединение установлено, ваш компьютер сразу получает доступ доступ. В интернет. Вот это решение мне очень понравилось. Простое, быстро работающее и, конечно, очень понравилось то, что настройки в этой точке доступа сохраняются. То есть, мы, например, на ночь уходим, все выключаем. Утром пришли, включили, все снова заработало. То есть, не требуется никаких этих повторных перенасток. Вот таким вот образом я решил проблему слабого сигнала в наших офисах. Ну, у нас просто много комнат, стены такие еще настоящие, и Wi-Fi сигнал не проходит. Но вот благодаря фирме Zyxel и благодаря вот этой вот точке доступа все проблемы были решены. Если у вас возникли какие-то вопросы, что-то непонятно, либо вы знаете какое-то более оптимальное решение, пожалуйста, напишите под видео, буду очень благодарен. Благодарю, успехов!